В 32 на Комендантском проспекте мы ходим много лет всей семьей. Дети, муж, все очень довольны. Сейчас нашим терапевтом уже несколько лет является Ангелина Игоревна. Очень довольна ее работой. Также дети ходят к гигиенисту Матвеевской Светлане. Нам очень-очень нравится, удовольствие.